всем привет пишу видео о том как исправить проблему с оба студией, когда она не захватывает экран черный экран ответ я нашел можно сказать вот здесь вот есть такое видео вот есть автор алексей дао в котором он советует следующее но мне это не помогло но я просто покажу вам чтобы чтобы быть честным, ему помогло следующее. Он выставил запускать от имени администратора, то есть правой кнопкой на ярлычке OBS Studio. И установлено у него run здесь программ или запускать эту программу в совместимости с Windows Vista. И это многим помогло многим судя по комментариям очень многим помогло но не таким как я мне это все равно не помогло что помогло мне так сейчас вот вот чтобы не обманывать вас вот вы видите мне помогло следующее а, то есть у меня дальше оставался черный экран мне помогло следующее если у вас nvidia клацаем на вот этот вот значок у вас должен быть э, сервис э, nvidia и в этом сервисе нужно выбрать Manage 3d settings выбрать программы то есть nvidia делает какие-то преднастройки для программ и и сейчас выбрать найти вот здесь сюда open broadcaster software и установить Integrated Graphics, то есть у меня здесь инвидиевская карта стоит, а встроенная, понятное дело, ну как бы инвидиевская тоже встроенная, короче, in Integrated Graphics, то есть или Intel Graphics, или еще что-нибудь. И после этого э у меня все начало работать, экран начался захватываться. Ну, на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока!